Пер чем кая Нагида, выдовой посвящается. Tendi il valor che Fior del mio solo la tua favo, la rami del gran pinno del dimenticato. Só sera disperato, il richiamo era Нового света в судак, Мы вышли дорогой каретной. Был с нами дотошный чудак, Парнишка с любовницей бледной, Еще пожелая мадам, что еле карабкалась в гору, И развитый не по годам ребенок, шнырявший дозором. Маршрут пролагала жена Того, кто сказал нам Смелее, идите, дорога одна, Ее и хромой одолеет. Мы пили у моря мускат, И толк находили в шампанском, Пока вызревал гранат В наряде своем африканском, И кофе бразильского груз доставив в мешках, Киевляне к нему прививали вкус И в трезвости, и по пьяни. Но в горы взяла нас жена, Того, кто учил, Глядите, как страшно земля сожена, А вы на перчем зайдите?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 Мы взялись за дело, идем все выше и выше, и видно, покатую крышу и дом, где время текло безобидно. Но что же нам в нем не жилось? Кой черт раззадорил походом, запас осушить пришлось до капли, скитаясь под сводом, ведь нас подгоняла жена того, кто сказал: "Будьте проще, идите, дорога одна в тиши мажевеловой рощи". Пути состоялся рассказ, Мальцу до того интересный, что слушал он несколько раз, Как слушают добрые песни О том, как летят журавли, И ходят медведи, пальдини, Не тонут зачем корабли, А не купине. Всю мудрость собрала жена, Того, кто сказал нам, Смелее, решайтесь, дорога одна, На ней и старик молодеет. И мы молодели душой, И радовались, как юнаты Чаирной поляне большой. Чудак засекал координаты, Пилюли глотала мадам, А двое смущались, целуясь. И видели мы города, Величием картины любуясь, Куда завела нас жена Того, кто сказал нам «Вестима, идите, дорога одна, Поддышите воздухом Крыма». Ноги целы? В общем, да, так. Тарапины не считают. У меня купиной царапал Все по инструкции. Эффектнее возгласа нет, чем пауза в хаосе гвалта, Под нами судак, новый свет и далее, к западу, Ялта. На южной вершине перчем, а их у перчем немало, Мы ели инжир кое с чем в преддверии перевала. Тропу отыскала жена того, кто сказал нам «Смелее, решайтесь, дорога одна, вдоль набережной аллея». Теперь по к судаку. У друга в глазах все мутится, И он говорит, ⁇ Не могу, Каюк тут со мной приключиться. На осыпе слабо держась, Мы руки скрестили и сели, Когда подошла к нам смеясь, Наш опытный гид в новом деле. В Одессе училась жена того, кто сказал нам, ⁇ Не спорьте, идите, дорога одна, Не горы, все лишь предгорье ⁇ Устань? спросила она, по камню возьмите в ладони. Все скорби рассеются на зеленом обрывистом склоне. Вас ждет недостроенный храм. Там камни оставите вкладки, И будет везение вам, и все у вас будет в порядке. О, как ошибалась жена, того, кто сказал, ну же, парни, дорога отсюда видна, и каждый другому напарник. Мой друг разом сник. Солнце пек его до не на шутку, и правда горячий денёк дудел в свою адскую дудку. Что делать? Готов я идти по осыпи топкой как вата, лишь только бы где-то найти воды граммов двести на брата. Сейчас обнадежит жена того, кто сказал нам смелее идите, дорога одна. Кто выбрался, не пожалеет. Увы. Я напрасно спешил, когда ты за Беатриче. Знаете, сколько сил под током у электричи? Вздохнула. – Здесь нет воды, но жажда воздастся вам кратно. И чуял я близость беды, покуда шла с нами обратно по кручам опасным жена того, кто сказал нам – вестима идите, дорога одна, красоты оцените, Крыма. I <-di> feel your friend of mine crying Blue blue blue canary, click click click, You lose the echo I cry and sing, To the mountain you'll find the echo Blue blue blue canary, click click click, You lose the echo I cry and sing, to the mountain you'll широкой тени сикамор, Из речи заздравной, хвалебной, Внизу у подножия гор, Родники, святой и целебный. К нему мы припали, Крестясь, и благодаря за спасенье, Лицом не ударили в грязь, Мы ждали три долгих мгновенья, Пока умывалась жена, Того, кто подумал, Скорее вернуться. Дорога одна, Коварная, как лотерея. Потом в судаке на мосту, Асфальт ощутив под стопами, Мой спутник молился Христу Беззвучно, одними губами. Что скажешь? А что тут сказать, В царапинах ноги и руки? Ну разве что пожелать От сердца, а не от скуки Всех благ тебе, Дива жена, Того, кто сказал нам, Смелее, идите, дорога одна, ее и хромой одолеет.